Итак, посмотрите кто ваш ангел-хранитель. Ангел-хранитель Моум-Ях помогает родившимся, с 16 марта по 20 марта, этот ангел ведет нас и помогает нам во всех жизненных ситуациях, направляет наши мысли и духовные искания, помогает воплощать в жизнь наши планы. Очень важно вовремя услышать их подсказки, ответы на вопросы и предупреждения.